Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу вас взять с собой в кулинарное путешествие на Кавказ. Сегодня мы с вами будем делать грузинское национальное блюдо. И все уже догадались, конечно, что мы будем делать. Я так думаю. Мы будем делать хачапури по-аджарски. Итак, что же нам понадобится для приготовления теста? Мука 500 граммов вещего сорта. 5 грамм сухих дрожжей. 40 грамм сливочного масла. 40 грамм растительного масла, 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка соли, 1 яйцо и 330 грамм теплого молока. Итак, берем молоко. Если вы хотите, возьмите половину воды, половину молока. Молоко обязательно мы используем теплую, не горячую, не холодную, а такую, чтобы мы засовывали сюда пальчик и комфортно его было там держать. Но тем не менее, чтобы оно не было прохладнее. Потому что нам нужно, чтобы дрожжи разошлись. Итак, я наливаю молоко в миску. Сюда же соль с сахаром. Дрожжи. Если вы используете свежие дрожжи, то пропорции уже другие. Вам понадобится три раза свежих дрожжей. Теперь все хорошенько перемешаем. И оставляем примерно на пару минут. Далее сюда добавляем сливочное масло комнатной температуры. Сюда же добавим одно яйцо. И добавляем всю нашу муку. Все его хорошенько перемещаем руками, обязательно. Далее добавляем растительное масло и хорошо смешаем наше тесто. Так, мы перемещали примерно 5 минут, она липнет к рукам. Добавим сюда немного муки. И будем мешать хорошенько еще. Немного высыпаем муки на стол. И перекладываем наше тесто на стол. И месим порядка 5 минут, пока не отстанет от руки. И вот 5 минут прошло, тесто уже не липнет к рукам, теперь возьмем немного подсолнечного масла, добавим в миску, хорошенько смажем. сверху тоже сейчас тесто пойдет на брожение я могу прикрыть полотенцем вот так и оно будет бродить примерно час и тогда с ним можно будет работать Ждем. пока наше тесто подходит мы приготовим начинку для этого нам понадобится 500 граммов сулугуни 500 граммов эмеретинского сыра у меня нет имеритинского сыра я использую сыр фету и одно яйцо Теперь я возьму сыр сулугуни, но если у вас нет сыра сулугуни, вы можете вместо него взять сыр моцареллу. Теперь сюда же я покрашу сыр фето. Теперь к сырной массе добавлю чутка муки, примерно одну столовую ложку. Сюда же у нас войдет одно яйцо. Яйца нам нужно для того, чтобы яйца будет скреплять сырную массу. И давайте так уж сильно течь и отсекаться. И добавим буквально чуточку воды. Все хорошенько перемешаю руками. наша сырная масса готова ну смотрите тесто у нас подошло она почти увеличилась двое берем примерно 300 грамм теста стол хорошенько подсыпаем рукой. пока я занимаюсь тестом я включу свою духовку на максимальный нагрев у меня примерно 270 градусов раскатываем тесто в прямоугольник очень важно, количество теста и сыра совпадали по весу. То есть у меня тут 300 грамм теста, соответственно мы возьмем 300 грамм нашей сырной начинки. Перекладываем наше тесто на поднос. Берем нашу сырную начинку и намазываем по бокам. То есть я хочу, как вы понимаете, закатать сыр немножко в сам бортик, чтобы у меня еще в бортиках был сыр. И теперь я начинаю просто закатывать тесто. И посередине выкладываем наш сыр. Далее берем один желток, перемешиваем хорошенько и намазываем на наше тесто. И отправляем этот титаник в заранее разогретую духовку при 270 градусах вверх-вниз, примерно 10-12 минут до золотистой корочки. Так, хотя кури наши готовы, достаем из духовки. Ооо, ах, симон, ах, Берем одно яйцо, разбиваем Делаем вот так, такое углубление И выкладываем наши, наш желток И сюда же отправляем кусочек сливочного масла Хачапури я не буду обратно возвращать в духовку, потому что желток у меня уже и так схватится, потому что начинка у меня горячая. Ребят, посмотрите, просто какая она нежная. Тесто просто бомбическое, смотрите, как булочка. Как едят хачапури, обламывают немного кусочек теста, всю начинку соединяют, вот так. Нет услов. Вот и все, друзья. Так что, что я могу сказать, друзья? Посмотрите на эту красоту. Думаю, рецепт очень простой, очень легкий в приготовлении Если вам понравился этот рецепт. Ставьте лайк под этим видео, пишите комментарии. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления. А я с вами прощаюсь. Желаю удачи вам на кухне. И приятного аппетита. До новых встреч.